Всем привет! С вами компания Праздник и Алла. Хочу показать вам оформление в кафе, в бывшем кафе excel ныне сказка. У них новый интерьер. Вот такой вот оранжевый, теплый очень оранжевый цвет. Стулья в цвете терракот. Ну, красиво смотрится. Ну и наше оформление Стол с подсветкой, как вы видите. Сегодня свадьба у Александра и Евгении. Вот так вот все красиво. Ну, оформление сегодня скромное. Но, тем не менее, все-таки они заморочились на оформление. Очень такие порядочные, добрые ребята. Молодцы, на самом деле. Вот такое кафе «Сказка», сиреневая с белым оформлением, компания «Праздник». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока-пока!